Для меня успех такое состояние, что если я упрямо умру в этот момент, момент успеха, Божинг скажет, слушай, ну как? Я скажу, ну, ты же видел? Я сделался, все, что мог? Смотри. Он говорит, ну, молодец. Это ощущение, что я, ну, как-то, не знаю, не, не продал себе или не обменял на что-то. Это может быть очень личное, очень тонкое ощущение. Но оно близко вот к этому факту смерти. Так сложилось, что мы все умрем. И вот этот факт меня очень сильно мотивирует. Не то, чтобы я думал о нем каждый день, но успех с этим связан. То есть вот оно. И да. Иногда я думаю, что если умру в какой-то момент в своей жизни, я не всегда испытываю счастье. Но когда я его испытываю, я чувствую, что это какой-то успех. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда я чувствую, что есть что-то, какое-то пиковое переживание от деятельности, я думаю, что я могу в этот момент умереть, автобус перевернется, пойдет на голову кирпич или еще что-то, я умру счастливым человеком. Вот успех.